Инсайты курса. Курс для меня оказался очень интересным. Я пришла за большей системностью, и у меня был, честно скажу, запрос на большее понимание типов корпоративной культуры. Мне хотелось типологизировать э, нашу корпоративную культуру. Честно скажу, этого я не смогла сделать, э, но я поняла, что это на самом деле не главное. Э, намного важнее то, что я ухожу с у меня даже такого не было запроса, я не думала, что удастся что-то сделать настолько другое, да, отходящее от в корпоративной культуры, отходящее от вот, продвижения наших ценностей, да, то, что мы, э, наших традиционных ценностей. А тут у меня уже совершенно, другое, совершенно свежий, интересный на мой взгляд, план, что стоит делать в будущем году, что действительно нужно компании сейчас, потому что у меня было такое ощущение, что наши стандартные ценности сейчас немножко не их время, и тут я выхожу с готовым планом, за что большое спасибо Анне, всем лекторам и коллективу нашей группы. Так, пож... да, большое спасибо, за внимание и за э, курс.